А это польский город Вроцлав. Очень старинный и красивый город. И ему более одной тысячи лет. До Второй мировой войны этот город принадлежал Германии и назывался Бреслау. Конечно же, город богат своей архитектурой и своей историей. Но я всегда говорю, что город это не только камни. Город прежде всего это человеческие судьбы. И вот сегодня я хочу вам рассказать об одной такой судьбе. Звали этого человека Эдит Штайн. О ней знаю я и хочу, чтобы о ней узнали и вы. Эдит Штайн родилась в 1891 году, 12 октября. Здесь, на улице Святослава Дебуа. Родилась она в особый день еврейского календаря. Этот день мы, евреи, называем Йом-Кипур, что в переводе на русский язык значит «день искупления». Семья Штайн была многодетной еврейской семьей. И Эдит родилась одиннадцатым ребенком. Семья Эдит исповедовала иудаизм и посещала в шаббат одну из синагог Вроцлава. Когда Эдит исполнилось два года, ее папа Зигфрид оставил этот мир, и воспитание всей семьи легло на плечи ее мамы Августины Штайн, о которой с любовью вспоминает сама Эдит. Наша мама была очень нежной, заботливой и мудрой женщиной. Она дала нам прекрасное воспитание и заботу, а также, помимо всего прочего, прекрасно управлялась на фирме, которая осталась после смерти нашего папы. Стоит отметить, что Едит росла весьма талантливым ребенком. У нее было непреодолимое желание учиться. На шестилетие, когда ее мама обратилась к ней с вопросом Идит, что ты хочешь, чтобы я подарила тебе?» Идит твердо заявила «Я хочу поступить в школу». «Но как?» – возразила мама. «Ведь в школу можно поступить только с 7 лет». «Я хочу поступить в школу на первый год обучения». Ее мама, Августина, договорилась с директором, и Едит приняли на первый год обучения в школу. Уже через полгода Эдит была самым лучшим учеником этой школы. В 13 лет она переезжает из своего дома, где она выросла, в дом своей родной сестры и твердо принимает решение. Я посвящу свою жизнь науке, я поступлю в университет, я буду весьма образованной еврейской девушкой. И так же, как она позже вспоминает, в 13 лет она принимает решение отойти от веры своих предков и перестать посещать синагогу. Жизнь нашей героини продолжается, и ей исполняется 20 лет. В 20 лет она поступает во Вроцлавский университет и заканчивает его с отличием. Как она признается в своих воспоминаниях, что в 20 лет она становится полнейшей атеисткой, полностью отрицает мироздание и личность Господа Бога. В университете Эдита изучает свои две любимые науки – философия и психология. Позднее Эдит становится помощником известного философа и математика Эдмунда Груселя. Он также является евреем по происхождению. Если в двух словах описать философию, которую преподавал доктор Эдмунд Грусель, то она гласит следующее – люди придумали себе культуру. Из культуры люди придумали себе религию, а из религии люди придумали себе верховных богов, которые указали им, как жить. Вот во все это начинает верить Эдит Штайн. Но что интересно, что Бог не отвергает человека, он не отталкивает его, он дает ему шанс услышать его небесный зов. И такой небесный зов Эдита впервые услышит, когда ей исполнится 30 лет. Первое знакомство Эдит с евреями-христианами происходит в доме ее бывшего коллеги Адольфа Рейнаха. Дело в том, что Адольф погибает во время Первой мировой войны на фронте. Эдит подбирает слова утешения, приезжает в дом вдовы, пытается сказать слова, которые бы исцелили бы сердце от потери мужа. Но что она видит? Супруга покойного, полна уверенности, и говорит о вечном уповании, о том, что она еще встретится с своим погибшим мужем. Идит приводит это в состояние шока. Как? Откуда такая надежда и такое упование? Она много раз приходила в дома евреев, которые хоронили своих умерших, и видела плач, стенание, полную безнадегу и неуверенность. А тут такая святая вера и простота. Идит поражена. Весь вечер Эдит проводит в беседе с довой Адольфа Рейнаха. Что особенно удивляет Эдит, что евреи, оказывается, верят в Иисуса, в Ишуа, как своего личного Спасителя. Это просто до глубины поражает ее душу. Перед сном, когда она отправляется спать, она берет книгу с книжной полки, которая называется ⁇ Жизнь и служение Терезы Авильской ⁇ Открыв вечером эту книгу, она уже не могла уснуть. О чудное божье провидение! Тереза Авильская, о которой читает всю ночь Эдитштайн, оказывается также еврейкой из богатой испанской семьи, которая принимает своего Господа и Спасителя еще как своего еврейского мессию и основывает один из известных орденов католической церкви кармелиты Господь продолжает стучаться в сердце нашей Едиты. И 1 января 1922 года Едита окончательно и бесповоротно принимает решение совершить водное крещение, или как это называется у евреев, совершить цвелу. Как мы знаем, друзья, когда мы принимаем Господа, наша жизнь – приобретает совершенно новые краски жизнь Эдиты Штайн была не исключением на протяжении нескольких десятилетий вплоть до начала Второй мировой войны Идит посвящает свою жизнь все свои знания служения Господу Идит занимается переводами Идит выступает в разных университетах Европы с проповедью Евангелия преподает теологию, богословие пишет свой собственный труд Идит всегда Ставила акцент на том, что необходимо проповедовать распятого и воскресшего Христа. Другими словами, нести Евангелие, точно такое Евангелие, как несли наши предки, еврейские апостолы. Начинается Вторая мировая война. К власти приходит гитлеровская Германия. По всем университетам Европы звучит один и тот же указ. Евреи не имеют никакого права заниматься преподавательской деятельностью. Идит изгоняют... С места преподавателя она покидает свой город и отправляется в один из голландских монастырей, где она проживает вплоть до 1942 года. В 1942 году католическая церковь в Голландии осуждает зверство нацизма. В ответ на это немецкая Германия издает указ о преследовании всех евреев-христиан, которые находятся в Европе. Начинаются облавы, начинается преследование. Таким образом, находят и Эдит. В тот день, когда нашли едит, представьте себе, только в одной Голландии было схвачено 260 евреев, которые приняли христианство и поверили в Иисуса как своего еврейского спасителя. Идит пророчески вспоминает, предчувствуя свой конец. Она пишет следующие строки. Я думаю о царице Исфир, избранной из своего народа, чтобы заступиться за него перед своим небесным царем. Я маленькая Исфир, я немощная, но избравший меня царь бесконечно велик и милосерден. Пишет она своим друзьям. Я знаю, я знаю. То, что Иисус хочет, чтобы я принесла себя в жертву ради спасения своего еврейского народа. Последним прибежищем Эдиты Штайн стал лагерь смерти освенцем. Ее часовня и молитвенная комната находилась в ее бараке. Там, общаясь с Богом, она переживала его великую небесную любовь. И эту любовь она передавала своему еврейскому народу, который находился рядом с ней до последних дней ее жизни. из воспоминаний одного из узника пересылочного лагеря Вестерброк. Эдита была среди нас как ангел. Люди кричали, старики и дети были наполнены смятением. Эдита сохраняла спокойствие. Ее лицо, ее глаза выражали необыкновенное сострадание и любовь. Святая Эдит Штайн как проповедовала, так и жила. Слова не расходились с ее делом веры. Как мессианский еврей я вспоминаю строки из Нового Завета, которые принадлежат Иисусу. И говорил он следующее. «Кто не берет своего креста и не следует за мной, тот недостоин меня». Эдит полностью исполнила то, о чем говорил ей Иисус, ее Спаситель. Кроме того, что Эдит называли святой, ей дали еще множество титулов, которые она унесла с собой в вечность. Ее называли обыкновенной святой, ее называли святой из Освенцима. А кармелитский орден, в котором она служила своему Господу всем своим сердцем, назвал ее покровительницей Европы. Я верю всем сердцем, что подвиг веры, который совершила Эдит Штайн, Вдохновит еще многих, верующих на служение своему Господу.